Всем привет! Семилетний Гарри впечатлил свою маму Аллу Пугачеву совершенно неожиданным талантом, кулинарным. Мальчик сделал сюрприз для мамы, самостоятельно приготовив ей сладкое лакомство. Гарри сегодня пропустил занятия, простыл немного, и пока Лиза в школе сделал маме сюрприз, написал в своем инстаграм Максим Галкин и опубликовал видео. На записи Гарри ведет маму с закрытыми глазами на кухню, чтобы торжественно показать ей блюдо со сладостями. Тут морковка, изюм, яблоко, корица, лимон, сахар, ванильный сахар, еще что-то там добавили, поясняет юный кулинар. Присутствующая тут же уточняет, что она помогала мальчику только совсем чуть-чуть. Это вообще гениально. Восхищается Алла Пугачева. попробовав угощение. Лимон, сахар, ванильный сахар, еще что-то там добавляли, чтобы сок не. Оксан, помогал? Гениально! Жениаль! <laughs>